Ты сексуально выглядишь, если бы у меня был бы, не знаю, не дотрах, я бы не смог ходить, наверное, сейчас. Да ладно, юбочка скромненькая. Да, вообще нет. Привет, не пугайся, шел в сторону МЦК, посмотреть, какие здесь новые магазины с зимними вещами. Mm -hmm. Увидел тебя, ну, ты показалась мне симпатичной, я решил mm -hmm. зайти mm -hmm. ты в магазин, я решил с за тобой зайти. Mm -hmm. Сергей. Mm -hmm. Маша. Маша, ты... это какой-то магазин теплых женских свитерков, которые ты... Mm -hmm. Ну так, я забежала. Mm -hmm. Забежала тоже после работы, наверное. Mm -hmm. Ну да. Ездишь после работы через... Метрополис. Не так, но -то типа того. Специально выбила 6 часов времени, немножко походить по магазинам, забежала. Не-не-не, я зашла сюда просто так посмотреть, все, что здесь есть из и, и бежать домой. У меня буквально ну, 10 минут осталось, я собирался купить кофе. Ты можешь присоединиться Пойдем. Ну, пойдем. Маша любит выбирать какие-то вещи, которые необычные, потому что у тебя такой странный бант на. Странно, такое... Короче, ну, в, да, в каком-то магазине когда продавали э, прикольные пуховики ты просто вырвала последний там в драке, как... Нет. Он сам, сам нашел да просто я... Я не ну, девочки обычно тщательно все это подбирают и я не знаю как вы готовитесь там к зиме там Который э, по форме похож на платье. Ну, можно и так. Примерно так, да? Вот. А ты, наверное... У тебя умные глазки, наверное, психолог. Сейчас окажется полицейская, да? Нет, полицейская. Ну, вообще у меня... Да. Э, Мое образование, вот этот вот бакалавр, который я получила, э, соцработа. Мне кажется, ты не только не пьешь кофе, ты еще так э, алкоголь не сильно, сильно-сильно люблю так, по пятницу там, с подружками так взять а, бутылку Нет. текилы. алкоголь я пью. Ты учишься, значит, ты учишься в магистратуре, наверное. Ты хочешь вычислить, сколько у меня лет? Знаете, я сейчас вычислю. 23, не больше. Ты угадал. Угадал? Ну, да. Вот. Я все про тебя знаю. Тебе сколько лет если не сомневаюсь 30, 30? Да. плохо размышлял прям ты первый человек который дал мне 23 а тебе надо было дать 15 и тогда мне бы дали там сколько лет 6 там например вот я вычислил ну, просто по вот. по подсчетам да. все А дают. как дают обычно? Сколько? Что говорят? Ну, 18 дают. 18 дают? Угу. Ну, либо льстят. Либо Может, льстят. Чтобы... А как льстить? 13 или меньше 18 уже бессмысленно льстить? Ну, вот да, я не знаю, почему все дают именно 18, но как-то прям... Ну, это мне показалось более такой серьезной, хотя... Такие платятся и да... Да и юбочка у тебя, знаешь, такая... Ты сексуально выглядишь, если бы у меня был бы, не знаю, недотарах, я бы не смог ходить, наверное, сейчас. Да ладно, юбочка скромненькая. Да вообще нет. Вот. Все закрыто, понимаешь? все закрыто, но кажется, как будто все просвечивает, но на самом деле нет. Вот, поэтому... Это женская вот эта хитрость. Да, да, да, хитрости. Ты быстро выпил кофе, а? А его мало, они ну хитрые. Надо растягиваться с удовольствием. Согласен. <свят> я, конечно, не сильно люблю ни, ни чай. Ни а что ты пьешь? Молоко. Молоко? <свят> <свят> <свят> <свят> Вообще, ты как кошечка такая, молоко. <свят> с каким-нибудь имбирем, там, вот такой. Я еще люблю всякие имбирные чаи, кстати, вот как-то Имбирь я люблю, а вот ну, тогда попьем имбирные чаи в другой раз. Я прям замещаю кофе на них. А -а -а. Обычно ну, чаи, Обычно да, они да. тоже бодрят и так а -а -а. воде рот. Не, я больше по воде, по молоку, по алкоголю. По алкоголю это интересно. Ну да. Как тебе это записать? Маша по алкоголю? Маша по алкоголю. Ладно, пиши себя тогда. Я тебя набираю, чтобы у тебя остался мой номер. Я не могу угу, Я так и понял. Угу. Что у тебя еще такого вызнать? А, Мария. Слушай, ты, ты вроде меня считываешь. Все, уже. все, я все про тебя знаю. Да, все. Смотришь на мои руки. Да, руки вообще. То есть какие-то. Вот это вещь это Все девочки, они, мне кажется, пытаются гипнотизировать какие-то кресты, короче, там блестящие ногти, они ими перебирают. Это чтобы парня в транс ввести так хоп, и все, да. да. Чтобы он, ну там, как бы в магазин зашел, там пообщался. Ну, вообще, как бы, я более менее как-то свой график выстраиваю сама. Это хорошо. Ну вот в ближайшую эту неделю, следующую неделю я работаю только в понедельник, в среду, в 5. Мне кажется, у тебя всегда хорошее настроение. С нам пора идти. Пойдем. что там она говорила про юбку, про свою приличную. Приличная. Погоди. Ну-ка, давай. Приличная, приличная. Ну так. грамотно. Такая юбка приличная, но первые ассоциации неприличные. Не у нас очень странный разговор. Бывает, бывает. Конечно, слушай. Так, какие у тебя любимые книги? Я сразу задам все эти вопросы. Какие у тебя любимые фильмы? А, и кем ты мечтал стать в детстве? Не, кем ты мечтал стать в детстве? Нормальный вопрос, я тебе задамов в следующий раз. А первые два как А, банальные надо задать, да? Не, мне кажется, что первые два вообще не надо задавать. Да, почему? У людей, которым уже больше 16 лет, вряд ли будет одна любимая книга, один любимый фильм и любимый цвет. Мы же все-таки уже выросли. В те времена, когда были такие книжечки для девочек, ну mm, куда вы писали все? Да. Ты даешь подружкам, чтобы они заполнили эти анкетки: какой любимый фильм, какой любимый певец. Мм, mm, Филипп Киркоров, конечно. Как ты угадал? Что, серьезно? Загажнулар какой-то. Ну в детстве я любил Киркоров. Да я могу догадаться, да. Не, он не такой плохой певец, он просто. Да? Но я, естественно, сама его не удала. А, да. Знаешь, это тебе куда? Я туда. я туда. Тогда давай прощаться. Хочу тебя увидеть. Ты говоришь, понедельник сюда, пятница ты работаешь? Да, ну до 6 часов. Окей, я разберусь с своим режимом, наберу тебе и все, приятного бога. Давай. Пока. До встречи. До встречи. Мужики, записали для вас очередную свиданку девочка была очень веселая на свидании я ей сказал, что она сексуально выглядит и чтобы я не я не мог бы ходить если бы у меня был недотрах она достаточно хорошо на это отреагировала нормально девочкам вообще нравится, когда парни на свиданиях поднимают сексуальный контекст надо просто не зацикливаться на этой теме а это ну, немножко вызывает у них положительные эмоции если потом вы общаетесь уже на другие темы и так далее у нас в описании к этому видео будет ссылочка на наш мастер-класс. У нас сейчас два вида мастер-классов. Это практические выходы в поля под нашим руководством и теоретические мастер-классы, где мы конкретно отвечаем на ваши вопросы. Записывайтесь, ставьте лайк этому видео и до новых встреч.